Гадания в рождественские святочные дни пришли к нам из далекого прошлого. Святки – это праздник, который длится 12 дней с Рождества и до Крещения. В святочные дни активизируются все потусторонние силы, поэтому с ними легче связаться и получить ответы на свои вопросы. Отсюда и традиция – рождественские и святочные гадания. Я расскажу вам, как провести гадание на тень от свечи. Вы можете задать конкретный интересующий вас вопрос, но можете просто считывать информацию, которая вам дается. В темноте зажгите в полночь свечу. Затем возьмите газету или лист бумаги, сомните и подожгите. Наблюдайте за тенью на стене отлеющей от бумаги. Замечайте, как меняются картинки и старайтесь понять. На что они похожи? После гадания запишите все, что вы увидели, чтобы потом хорошенько все обдумать и понять.